Халид Джамалов. Я, честно говоря, не знаю статистики, не могу тебе сказать количество зараженных, количество умерших и выздоровевших. Но я могу сказать, что никакого карантина, никаких ограничительных мер, кроме, кроме ограничения на собрание более 50 человек, в Швеции введено не было. Швеция прошла, ну, рано еще говорить, прошла, проходит, наверное, до сих пор, да, то есть, сам вот с самого начала появления в Европе этой эпидемии, с момента пришествия ее в Швецию, никаких больше мер Швеция не принимала. Шведы как-то по-своему решили бороться с этим, и, ну, я думаю, что это успешно, в принципе, пока какой-то паники здесь нет, в любом случае. Есть люди, уже мои знаешь, знакомые, которые переболели чем-то, что я думаю, скорее всего, это был коронавирус. То есть по симптомам это очень похоже. Но, разумеется, никто это не диагностировал. Да и вообще в Швеции ко всему к этому подход, знаете, такой очень хладнокровный. Вообще надо отметить, что в Швеции медицина, она очень такая, хладнокровная. Если ты придешь в шведскую скорую помощь, здесь, здесь есть, она acute называется, это ну, это то место, куда ты приходишь экстренно, как бы, вот у тебя конкретно сейчас что-то болит, и тебе нужно вот сейчас что-то с этим сделать, и ты, ты идешь туда. Вот когда ты приходишь, допустим, с головной болью, там, с какими-то симптомами, температура у тебя, что-то у тебя внутренние органы какие-то болят, они берут у тебя анализы, и если эти анализы не показывают, что тебе нужно какое-то срочное лечение, типа, допустим, антибиотики, прописывание антибиотиков, то тебе говорят, слушай, иди домой, выпей воды, побольше отдыхай, не нервничай. Здесь нет такого, что ты пришел, вот как у нас в девятую гор-больницу, и будучи абсолютно здоровым человеком, и тебе выписывают лечение там, на, на двух листах лекарства, которые тебе нужно купить. Здесь такого нет. Наоборот, сделают все возможное, чтобы тебе ничего не выписать, никаких лекарств. Максимум, если ты будешь говорить, но ну, у меня болит, я не могу терпеть боль, мне вот прям больно, тебе скажут, ну ладно, вот тогда вот выпей, вот обезболивающее. Это, это не то обезболивающее, которое по рецепту. Это обезболивающее, которое тебе продается без рецепта, типа парацетамола, пропена, что-то такое. Слово антибиотик, это здесь почти как наркотик. Если ты скажешь, пропишите мне, пожалуйста, антибиотик, тебе скажут, ты что, упал что ли откуда-то? Нет, конечно, чтобы выписать антибиотик, ты должен быть очень болен. Там у тебя бактерии уже тебя должны седать. То есть здесь, здесь совершенно иной подход, здесь к ставку делают на иммунитет. Вся ставка шведской медицины ⁇ это иммунитет. Они вмешаются только, если там уже вот нельзя не вмешаться. Поэтому и с коронавирусом здесь было примерно так же. Те люди, которых я знаю, они обращались к медикам, им говорили, так, у вас есть какие-нибудь проблемы с дыханием, там, что-то такое нет, пока вроде дышим сами. Все тогда, лечитесь дома, иммунитет справится, а побольше отдыхайте, пейте воды, все будет хорошо. И, кстати, действительно, люди вылечились. Хвала Аллаху. алейкум, Тумсо. В Германии люди, оставшиеся без работы из-за вируса, самостоятельные, рабочие, фрилансеры, получили помощь от государства от 6 до 9 тысяч евро. А кадыровцы раздают овощи и хлеб выборочно, снимают все на камеру, хвалят Рамзана и мать его, называют свою помощь беспрецедентной. Саламу Саламу Я вот как раз об этом и говорю, что, вы понимаете, весь мир сегодня практически столкнулся с этой пандемией. И практически все страны как-то борются с этим, действительно все объявляют эти карантины. И во всех этих странах Европы оказывается помощь тем людям, которые оказались без работы, лишились возможности трудиться, зарабатывать из-за введения вот этих ограничительных мер. Власть им всем помогает, причем помогает конкретно в разы больше, чем это делает, делается в Чечне там, или в России. Врузы, там, тысячами евро люди получают. И нет никакого пафоса вокруг этой истории. Нет никаких фондов, там, которые типа это делают, выдают это за свою благотворительность. Нет а, Трампа, которого бы все благо благодарили. О, ты нам дал по сколько-то тысяч долларов. Там. Представь, каждой семье дается, каждой. Невыборочно там вы нуждаетесь или нет. Ах, вы нищеброды долбанные. Вот заберите там мешок с продуктами. Какой мешок? Пакетик с продуктами. Не так это делается. А вообще, в принципе, просто государственная программа. Помощь всем. Каждый, кто остался без работы, должен получить помощь. Все, всем помогают. Никто не благодарит Меркель, не называет ее Мехкнан. Мать. Как это перевести? Мать родины, что ли? там, Мать страны. Никто ее так не называет, за это не благодарит, понимаете, ничего из этого не происходит. А, а в Чечне какие-то жалкие э, подачки людям дают, при этом упрекая их в том, что они нищеброды. Дают и то выборочно, не всем, не каждому, кто остался без возможности там трудиться, а вот просто выборочно их дают, эти пакетики, и столько пафоса. Мы помогаем, мы вот такие, мы сякие. Суалих Ауховский. Салам алейкум. Считается ли садака, если у фонда взял деньги в федеральном бюджете из зарплат учителей и потом от своего имени раздал накупленные за эти деньги еду среди голодных мусульман? Кому засчитается садака фонду или тем, кого эти деньги? Попадает ли это под, ли это под хадис о происхождении фиников? Алейкум ас -салам. я не могу говорить, что болтает под какие хадисы, это все-таки не мой уровень, но я точно могу сказать, что нельзя отнять у одного человека да, и потом типа выдавать это за благотворительность. Ты с этим, этим человеком разберись, которого ты отнял, ему лучше верни, вот это будет для тебя садок.